и. надо здесь удобство важное место тоже вот трудно молиться если вовремя то если вы будете приложиться к Аналои, да, который там вы сможете в принципе почувствовать вот эту вот благодать, которая есть в этом месте, также все храмы, которые принадлежат Иерусалимской патриархии, можно мирянам, женщинам тоже подойти как канастас. Приложите как канастас. В Русский храмах это не принято, но здесь вот вы можете вот проложить как Разные традиции. с сены, нет, что я начал вам сказать, нет. конечно, так не выглядели, они не выглядели как пирамидки, они, я начал это сказать, я они заканчиваются. Сены, вот эти, хочется называть кушни, церковые, это такие дома, в этих домах, в принципе, тем, типа, жил ветхозаветный народ, когда было вот страживание в пустыне, сорокалетное, вы помните, после того, когда они... Вот этот золотой телец Моисей ломал вот скрижали завета, и вот Господь решил уничтожить весь. Он хотел построить для них вот эти сцены, чтобы они как осветили своим присутствием вот это вот, вот, это вот э, э, э, сцены, которые он хотел им построить. Однако это было у него путница на самом деле. Вот почему они исчезли оба пророка. Я что не Идите в по-моему. Вот не хватит, Вот на горе. там на горе. На горе А внизу тут горит. чайское море потому что значит вот прозрачное тоже вот тихо иногда здесь поднимаются такие бури то, то же самое как в нашей жизни иногда все благополучно человек находится вот э, здоровом вот духовное состояние а иногда вот все бурлит кипит. также вот галилейское море Несмотря на то, что вода очень тихая, иногда вдруг поднимается здесь страшный... вот э, израильский магазин для туристов. В принципе, там все очень дорого. И также вот э, вы будете покупать у людей, которые, в принципе, считают вообще, что иконы это глупость. Мне кажется, что лучше покупать иконы вот или в храме, или хотя бы вот в христианском козе. Но если вы хотите, все равно они обычно делают групповые вот Река Ярдан. Река Ярдан. Он обитает это несерьезно. Если Can you dance this one. Самый край, не поменялся. Да, Жанна, да, да, да, да. я его выключу да, да. да, Хорошо? А -а -а. И, ну, да, Спасибо, да, Вот это ваше подожди. я еще не готовлю. Я потом пойду. Уже просто созглавленный. А ты говоришь,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 еще раз Пошли. Пошли. Пошли. Пошли. А пошло? Полки нельзя оставить. я молодой Воды не набрались. Сначала вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, вода, Я а то потом скажут, побежали, побежали. Просто вот так держать? Вот, вот, вот так вот. Ну, смотрите да. вот сюда, вот раньше. Ничего не делать, да, Весь? Вы снимаете, вы нажали. А, вот тут? А где смотреть-то? Я тебя тут побежу. Ой, ой, ой, ой. Я все получила. <связывая> Держи, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, смотри, Там, вот. mm -hmm. а, стоишь все ноги рыбы это самые искусали да уж. да он стоит он пробует на вкус кто? рыбы да? я думаю кто такой да, нужно... я не знаю наверное можно Фунете. Юля одна еще купается она там крабов ловит Я там потеряюсь. Гюль читай! Гюль читай! Гюль читай! Стоишь, а рыбки ноги твои пробуют на вкус. Ракушки. Uh -huh. Смотри какие. Улыбка. там в этих горячих, топ-теплых и радоновых источниках. Вот римляне были большие любители купания вот в таких источников. Вот, поэтому вот город Тиверия или Тивериада, Тивериас на греческом. Город не упомянут в Евангелии, однако, скорее всего, конечно, апостоли знали, вот поскольку вот город был построен вот когда Господь нашего был вот пять лет в принципе по дороге вы видите разные курортные вот зоны где людей там отдыхают в этих вот э, источниках но для нас то что главное это что вот это именно на берегу галилейского моря можно сказать начинается наша вот история нашего спасения где господь выбирал всех э, э, апостолов Именно на берегу Галилейского моря это было. Я им тогда говорю, что вообще вся эта земля, это весь он живой храм Божий. Дело в том, что святой Кирилл Иерусалимский, вот есть такой преподобный святой, он вообще сказал, что святая земля, пятое Евангелие. Вот, если есть Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. Есть также Евангелие от Бога. Вот это святая земля. Если человек смотрит вот, с духовными вот, оч, вот, глазами вот, на все, он действительно чувствует присутствие вот, Божьей, вот присутствие Царицы Небесной и всех апостолов. Дело в том, что Святая Земля — это Родина Господа нашего, Родина царицы Небесная, Родина всех апостолов и всех наших вот, э, пророков, вот, то есть Ветхий Завет, не все прародители Господа нашего. Но для этого, конечно, иногда в нашем современном мире трудно сротачиваться. Да? Все эти самолеты, поезда, автобусы, гостиницы — это часто... Это каким-то способом враг старается отвлекать нас от главного. Вот почему на самом деле, чтобы совершить паломничество сейчас, человек должен быть на самом деле очень сильный, очень крепкий человек. Иначе просто никакой ползы у него не будет из этого. Потому что враг старается все разными способами отвлекать нас от молитвы, от, от того, что даже если мы не можем молиться, просто молчать и почувствовать действительно... Вот дать место, чтобы сам Господь действовал. Дал нам вот это вот, приобрести вот эту вот благодать, которая здесь есть. Конечно, после распятия, после воскресения, со честью Святого Духа Господь осветил всю, всю Вселенную, в принципе. Но Святая Земля имеет особую вот благодать. И сейчас можно сказать, что паломничество стало намного труднее, чем как было раньше. Раньше человек, когда путешествовал на верблюдах, на осликах и пешком, он лучше мог воспринять все, вот, чем так, когда мы вот едем на, вот, на автобусе и так далее. Он ночевал на святых местах, потому что он хотел э -э -э экономить свои деньги, то есть они не жили в гостиницах, они просто ночевали, например, были на фавор, ночевали они на фавор тогда. И, конечно, они тогда могли помолиться побольше, а сейчас мы спешим из одного места к другому, и, конечно, враг на это нас ловит. Тем, вот почему мы должны быть бдительными и вот действительно стараться помолиться и не отвлекать на вот, разные вот, э, э, искушения, которые враг постарается вот, конечно, нам вот, послать. Потому что ему, конечно, это неприятно, он не хочет, чтобы люди стали лучшими, он не хочет, чтобы люди жили с Хри со Христом. Вот это растение, которое здесь вот налево, называется Бугенвилья. А его несмотря на то, что его стригут, его ветвы очень своеобразно вот так вот э, растут, в принципе. Вот видите, его стригут, каждую неделю стригут. Но тем не менее, он как-то по-своему все делает. Дело в том, что Меджнум, если вы читали, вот есть такое вот э, азербайджанское вот. Э, Поэма Ле Ли, -ли это как Роме и Джульетта, вот только восточная вот, как версия. И Маджнон, как человек, который стал сумасшедшим, вот, его безумный люд вот... городов, которому называют называет На тот берег там подвязался бесноватый, помните, который Господь выгонял от него легион бесов, они сели свиньи, это было на тот берег. А вот перед нами уже увидим Твериадо, Твери. У нас нет общей кладбище вот есть разные участки. Один иудейский, другой мусульманский, третий православный, то есть не хоронит всех вместе. Вот эта точка осталась от стены вот, города. Видите, есть черного камня. А здесь справа православный монастырь в честь 12 апостолов. Вот эта песенка, это пропаганда, вот просто выбирать везде меры городов, вот. видите, все эти дяди тоже вот везде, вот, в каждом городе вот. Видите, вот это нахуй. И люди тоже одеты как-то по-разному. А если люди это все... Но прекрасно... рыбку можно снять, если кто-то это сейчас. А рыбку ничего. Это прекрасно. Пожалуйста, садитесь... И рибку можно снять, если их Ну, что то я уже снимал батюшка... Когда рыбы не было. И снимай пока... Какая-то легкость образовалась. Какие еще эти безумные, которые Древних описаний, это вот нашим святым Это именно новая такая версия. <соценно> ну вот <соценно> это <соценно> хорошо, надо посидеть каждый здесь. Вы можете вот каждый там, батька, да, там а. как бы а. ничего а. не будет каждый вам мешать, да, а, а, можно да, посидеть. Видите, вот да. по да, да, там на ум. я могу вам объяснить, где вот все эти города. А, да, Не надо купаться, Маша. Юля одна и хорошо искупается. Иди купайся. А я Гели хотела тоже. Это, кажется, мой пакет выложился. Она пошла переодеваться, Юля? Они пошли переодеваться, сейчас я им приду. А переодеваются, переодеваются там. Вот где павлины, вот видела? Хотите, я она вам она покажу, мне... где это вот? Да ладно, да. Ну, нам надо... нет есть мне не надо переодеваться. <связь> она мы будем от слова «кинор». «кинор» от слова «кинор». «кинор» — это арха. Если смотреть сверху на Галилейское море, действительно можно видеть, что это выглядит как Арфа. Вот, обратите внимание, даже отсюда, если смотреть так вот внимательно, вот э, Арфа. Арфа царя Давида. Вот, э, здесь вот э, на берегу Галилейского моря были очень много вот э, городов вот, э, древних. Ну, какая рыба? Правильно. А да, да, и птицы тоже всякие утки, аисты, вот очень много утки сейчас. Из, из России вот сейчас там... напротив? Да, напротив. Там нашли археологи остатки греха города, вот. а это голландские высоты. Видите, вот эти горы, Или немножко коричневые. Там было раньше Десятиградия, то есть Десятиградия это диакополис на греческом, но в принципе это было не только 10 городов, это было объединенное примерно 20 вот городов, которые Большинство населения там было Эллинское, то есть языческое вот население. Там был город Курси. И израильтяне построили там шоссе. Они нашли там останки древнего вот монастыря. И звали вот археологов, вот, и они уточнили, что вот это вот монастырь, который вот можно найти его описание вот в древних источниках. Там был костоприемный дом, монастырь. А Также нашли там часовни которые находится в пещере. И определили, что эта пещера – это место, где подвязался вот этот вот бесноватый, помните, который был в оковах. кричал все время. Это вот в этом месте было? Да, да там. Вот, вот. Там есть такой вот очень крутой вот как склон, то есть спуск, угу. прямо спуск в воде. И там, в принципе, свиньи бросились вот в море после того, когда Господь выгонял от него легион бесов. То есть в разных Евангелиях говорят о разных бесноватых. Есть версии, где один бесноватый, а есть версии, когда два. Но тем не менее, вот там, в принципе, Господь выгонял этот легион бесов, которые селились с мини, и, вот и бросились в Это примерно где вот? Перед нами, вот там, видите, вот там, где есть спуск такой, очень крутой. Спуск прямо вот в воде. Ага. Где зеленый зеленый да. растение. Да, да, да, да, да, да. да, да. А вот этот город там же был, в котором чьи свиньи? Это были? не Гадара. Он был Гадаринский, бессноватый. Но город Гадара — это его родина. Его называли Гадаринской, потому что он был из стороны Гадаринского. Вот. Но само место, где это было, это было здесь. Город mm. Гадара находится сейчас в Иордании. Вот э, другое государство. Конечно, ярданцы все говорят, что это там было место, где Господь выгонял легион бесов. Ну, это не очень логично, потому что Галилейское море. Однако место, где вот от где вот Господь выгонял вот легионистов, это там перед нами, курским. А это вот дорога, сюда поднимается Рафаэль. Какая дорога? А вот дорога вот. Белая? Это не дорога, наверное, мужик? Это не дорога. Это просто мне кажется. А или это просто? Вот пляж. Змеи, вот так дорога и вот там идет. А да, да, да, да. Но просто дорогу. Рафаэль, еще вопрос. Вот у нас все получается, да, если там Иерудание? Нет, это, это, это Израиль, это раньше было Сирия. юго это да, а получается, да? да? мы сейчас находимся на севере, Иерусалим там дальше, на юге. Если ездить еще дальше, там дальше, это уже будет Ливан, Сирия. Uh -huh, uh -huh. Там дальше. Апостол Павел тоже, вот, когда шел в Дамаск, он ходил более или менее через эту дорогу, в которой вы ездили в вот. а потом управлялся, вместо того, чтобы дальше вот, по этой дороге идти, он шел, шел, шел. Мы там по той вот, стороне вчера ехали, да? Нет. Нет, мы там ехали. Внизу, внизу дальше. там. Но сначала там жило, а потом по той стороне озера шел. Правильно. А рыбу тут ловит, да? М? Рыбу ловит, как? Да, конечно. Но, к сожалению, Галилейское море, как и другие источники, у нас потихонечку высыхает, потому что люди используют слишком много воды. Что якобы у нас мало воды и так далее, но просто использовать неразумно, без рассуждений, вот, слишком много. Также раньше все вот источники, все впадало вот в Галилейское море, в реку Иордан, а сейчас все эти новые дороги, часто вода просто сразу в канализации сразу идет. Это, конечно... А когда вот через... израильтяне пришли вот на это место, то есть тут места как бы земля ханаанская. Какие когда? В смысле, когда Хананейская земля была? Они да. Это здесь Зем... было, да? Вся эта земля, это земля ханаанская. Вся это. эта земля. То есть она там пишет, благодатная была, то есть виноград там крупный рост, и все-все-все. Да, да. А сейчас вот смотришь, как бы очень... Но до этого вы даже пришли, то есть Авраам да, да, пришел ведь. из Урхал угу. Это вот там дальше, дальше, Бруто, сейчас, Когда вот мы ехали, смотрел, там одна пустыня, вот, горы, песок и все больше, вот, особенно салаты, Но вы ездится. знаете, нельзя делать выводы от того, что вы видели. Вы видели только вот маленькую часть вот нашей вот угу. этой страны. Вот. Вы знаете, часто люди только из пустыни сразу делают какие-то выводы. Угу. Это не так. Вот. И даже вот пустыне, через которую вы едели, это тоже угу. в принципе... Это не похоже на Россию, конечно, или на Европу, но это плодородная земля, в принципе. Когда там есть соприкосновение с водою, жидкости, там все цветет. Если там вы заметили палестина. там Израиль, то есть Палестина. Это называется плодородного полумесяца. Это научное название. Это плодородный полумесяц. А структура. Там ведь... там есть а. тоже такой вот зелень такой, вот как Мы спуск. Приехали. Правее как да? А вытекает там. Две купались, вытекает. Да. А вот там что за горы на, на, на горизонте? Это голландские. Расслабленного. Вот, это все было в Капернауме. Однако, поскольку большинство жителей Капернаума, они не приняли вот, Господа нашего как спасителя, вот, Господь сказал, что город... Капернаум, который вознесся до, до неба, будет, то есть рухнет. И так и было, однако не сразу. Даже во времена Византийской империи там была крупная вот еврейская община. Вот. Однако в 9 веке, вот, когда было очень большое землетрясение, здесь вот, город действительно рухнул. Перед нами, видите, вот эта большая вот скала, вот так как нам на самом деле там есть такая вот пропасть. Называется пропасть Арвиль. Вот, э, то есть Мария из Магдала. Это Мария Магдалина. Кстати, во времена вот, Средневековья вот, крестоносцы, они считали, что именно вот эта пропасть, которую мы видели, что это гора блаженст. Потому что место выглядит очень такой вот величественный, вот очень красивый. И сверху там и Галилея как на ладони. вот красивое место и вот э, тогда там считали, что гора Блаженц. Но традиция, которая вот есть сейчас, это что гора Блаженц находится в другом месте. Такой вот скромный, такой холм неделеко от Капернаули. Галилейское море также называется Гениссарет, Гениссаретское озеро, от слова Кенерет. Вот, летом обычно земля здесь такая коричневая, но сейчас начала немножко зеленеть вот вся эта вот трава потому что уже первые дожди пошли. В принципе, сейчас погода приятная. Вот обычно для паломников очень трудно здесь в июле, в августе вот, бывает уже невыносимо иногда жарко и в Галилейском море обычно бывает очень влажно также вот. а сейчас довольно вот приятная вот погода были уже первые дожди, скоро наша зима начнется, но, в принципе, зима на святой земле, это как лето вот в России. Вот здесь слева вот это бананы вот. Видите, вот в синих мешках они там висят. Мешки это чтобы птицы вот не, не покушали, поели все, сели. Они очень любят бананы. Но, к сожалению, все эти бананы на самом деле лучше бы, если бы они здесь не были. Потому что это тропическое растение, которое требует очень много воды. В принципе, вот, к сожалению, Галилейское море высыхает, и это потому, что очень много литров в день. Вот э, перед нами это уже верхняя галилея. Выйти вот эти камни вот здесь, а это базалт, в принципе. Свидетели а вот всякие вот э, вулканы. И вот скромный холм, вот э, идентифицируют его сейчас как гора Блажинца. Вот на вершину горы Блажинца, Вот э, там есть, э, ну не на вершину, просто на горе Блажинца находится сейчас католическая базилика, которая пос была построена. 30-е годы в 20 веке, вот, в принципе, с деньги, которые вот, пожертвовал Адольф Гитлер, вот, потому что там был немецкий доминиканский орден, это было до того, когда Гитлер не начал гонения на свою собственную католическую вот, церковь, но вот в 30-е годы у него были интересы вот укрепить именно вот это вот доминиканское вот братство. Но для нас святость – это в самой горе, но не в том, что кто построил какие базилики, и вот после Катару. Вот, здесь также вот еще один католический участок направо, место, которое называется «Место первенства» Peter, на английском «Peter's Primacy». The первенства Петра. На этом месте Господь явился на, на, на берегу, вот когда апостоли рыбу ловили. Вот, э, та же самая рыба, которую мы сейчас покушали с вами. Вот, э, и Господь вот, э, помог им, то есть они чудесно ловили огромное количество рыб, потом их готовили там на огне, то есть на шли гриль, можно так сказать, и Петр, и все, все остальные апостоли не сразу поняли, что перед ним Спаситель стоит. Вот, э, однако, после того, когда видели, что это действительно и есть их воскресший вот, э, учитель. Вот э, Петр восстановил свои вот отношения с Господом. После того, когда он отрекся три раза от веры в Господа нашего, вот, он три раза сказал, что Он любит Иисуса. Вот это очень трогательный момент, который описан в Евангелии от Иоанна. Последняя глава. Вот, э, там три раза Господь спрашивает, любишь ли ты меня? Симон, сын Юнин, и Симон, то есть Петр, отвечает «люблю тебя». сейчас капернаумская территория в принципе вот смотрите здесь справа католический участок там они нашли очень интересные раскопки а дальше вот это вот здание с красными куполами это наш православный участок в участок был также построен вот в 30-е годы Однако в 1948 году, когда было основано государство Израиля, вот эта часть, вот монастырь стал в запустении, потому что это стала пограничной территорией между Сирией и Израилем. До 1967 года, иконописцам, он в принципе решил, принял решение, какие там изображения. I don't guys I do. Внимание. Вон тот он еще интереснее как солнце, да. у него шишки какие-то наверху. А там вот с той стороны дерево, Юля, просит. Их там, наверное, по телевизору показывают, что лучше работать. Да. Давайте. что да. да. Так, Чем закончился Ты просила дерево заснять, так Сейчас заснимем Давайте, вставайте, вставайте к дереву Я вас засниму Анатолий, вставай вставай, Фотоаппарата давай мне, я а потом тебя Стрельну. Анна Васильевна, вставайте. Смотрите сюда. Юля. Это. Это попугай, лея очень красивая, ли Вставай давай посерединке, я тебя сниму. Я там еще в дереве в таком печенке. Надо попить. Что а, а, это Вот смотрите, у нас в Саратовской долине у нас очень много баллов Чтобы высушить эти баллов Идеи не надо было их посадить да? Потому что это наоборот, это? нам нужно, чтобы было вот, они, они берут очень много долин. По идее, вообще, должны быть на них предвидели, вот эти баллы да. а? Это какерноум да. Видите, не, вот эти камни, которые... эти камни... Вон туда вставай Тут. Не надо, вставай сюда I okay. Юля, пойдите. сейчас отправляемся на гору блаженств там сможем вот спеть вот заповеди блаженств дело в том что на этом месте по преданию вот были новые предания то есть это не древнее священное предание, просто предания традиция такая есть что это место где Господь давал нам заповеди блаженств однако только заповеди блаженств не не всю нагорную проповедь это не место нагорную проповедь часто Люди называют это место Нагорную проповедь. Дело в том, что Нагорная проповедь это вообще собирание разных, разных, э, разных проповедей, которые Господь произнес по разным местам. Если вы помните, вот Нагорную проповедь, которая у нас есть в Евангелии от Матфея, довольно длинная. Там есть разные темы. Да? Вот, э, то, что святые отцы говорят, что Евангелист Матфей собирал разные вот, проповеди, которые Господь произнес разным местам, в разной ситуации и просто взложил это все вместе как главное вот учение, которое нам давал Господь. Вот с горы Блаженства мы сможем увидеть вот, э, Галилейское море, тоже красивый пейзаж там есть, вообще света. цвета. Вот, э, у нас такого нет. У нас зимой темнеет довольно рано, а летом, ну, у вас выглядит... Благодарен Гора Блаженс, Да. Какую точку вот, точно никто не знает. Но, в принципе, это гора, которая считается как гора Блаженс, поскольку известно, что это было между Магдала. Магдала видите вот пропасть, которая там, вот mm -hmm. эта вот гора, как скала? Mm -hmm. Вот на подножии вот это вот, подножье этой вот пропасти, там был город Магдал. Известно, что... Вот да, пропасть вот такой большой. Там, видите, вот скала. Mm -hmm. вот, между Магдала и между Капернаумом там Приданье было место гора Мы не находимся между Капернаумом и Магдебургом. Чем так красиво и пахнет? <реклама> <реклама> Oh, <laughs> Oh. wait a minute. Wait a minute. That's not the truth. Nope. Oh, my God. I wouldn't <been>, go <laughs> you. <laughs> you wouldn't go in You Oh, <laughs> he's coming to pick up. Waving at us. Oh, no. <laughs> But you know what? <laughs> <laughs> Нам уже из Абхазии привезли. Как у греков узона, наверное, такой. Да! У -у -у -у. Правильно, это тот же самый. Да. А на какой целый длинный? А? Это чисто. Чисто, чисто. То есть экономически чистый. Да, виноград. да, да, чистый алкоголь, да, да. Чистый да. виноград. Шекель с половиной, это половина шекеля, угу. а это шекель. Это просто на так память лучше хемат. хранить. Видите арку? Угу. Угу. Первый град святый Иерусалим. Посмотрите, Где ты их взяла? Да вот тут. Вот. Он на дереве растет. Так они горькие. <laughs> они горькие? А вот ты вот его раздавить оттуда прямо масло течет натурально. А ага, потом раздавьет, да, Ну, давай, заходи. И вымачивать неделю надо, вот, зарастает. Мы пробуем, на потом, не вот, Ну, ладно, понятно. Ну, ладно, то есть, Ну, если что, какой кактус, смотри. Выше дерева, снял тут? Гора блаженства. Площадь, видимо, католикам принадлежит здесь вся. За порой <сосы> И носок засунем. Итак, мы сейчас едем вот обратно в Назарет. Вот, мы будем назарет через примерно 35-40 минут. выйти вот мы находимся сейчас перед вот то что раньше где бы, раньше был город магдала находился на подножье вот это вот э, пропасть а поселение которое здесь справа это современные Магдала? Смотрите, если Это все родное из места, которые выглядят несовершеннолетно и А вот здесь вот этой горы, если бы сейчас допустим посмотрели, я окна обдохнула.